Привет всем. В этом видео покажу вам довольно интересную разновидность украинской монеты – юбилейные монеты. Мы видим 2 гривны 1998 -го года с Владимиром Сосерой с диаметром 33 миллиметра. По каталогу Максима Загребы данных монет существует всего 30 штук было, для понимаю, найдено и указан на тираж 30 экземпляров. Отличие данной монеты именно в весе и диаметре. Вес такой монеты составляет 14 грамм, 35 миллиграмм и диаметр 33 миллиметра. Хотя в оригинальной монете вес составляет 12 грамм и 80 миллиграмм и диаметр 31 миллиметр. А стандартные монеты у них тираж 20 тысяч экземпляров, а у этой 30 штук всего. Довольно редкая монета, вот и визуально можно посмотреть, насколько она сейчас отличается вот, от той, которая, скажем так, может быть скажем, у вас э, даже в коллекции. Кстати, сама история этой монеты, она печаталась уже у нас, уже э, на Киевском монетном дворе. Как мы знаем, с 98 -го года э, мы начали чеканить такие юбилейные монеты. В 95 году монеты чеканились у нас в России, в 96 мы заказывали у Польши. В 96-97 годах в Словакии были произведены монеты, и вот эта уже монета с 98 -го года чеканилась у нас на монетном дворе. И, соответственно, мы видим, что, скорее всего, была выбрана другая заготовка, и начеканена другим штемпелем вот, вот, такая, вот, вот такая вот монета. Я так понял, был разработан отдельный штемпель, потому что размеры-то отличаются. В данные монеты ну очень интересно узнать вот историю как же появилась данная разновидность я знаю нескольких людей у кого данная монета есть в коллекции ну более конкретно подробно они мне не рассказывали собственно как она, как она произошла. Но я думаю, как только у меня появится информация, я обязательно поделюсь, потому что действительно монета редкая. И как видим по цене, кстати, в данном случае цена немножко подорожала, да? Видимо, продавец увидел, что тираж не такой уж и, и, и большой да, и поднял цену. Ну, конечно, рыночная цена определяется, я думаю, с торгами, да, и с одной гривни, если бы поставить эту монету, было бы интересно посмотреть. Хотя еще время есть до конца торгов, и можно будет глянуть, про продастся ли данная монета на аукционе. В целом, вот такую вот редкую монету я вам показал. Друзья, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и вы в первый раз увидели такую разновидность. И до новых встреч! Всем пока, ссылочку на лот я оставлю в описании.